Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о такой теме, как кондиционирование воздуха. Что же такое кондиционирование воздуха? Самое простое определение – это автоматическое поддержание параметров воздуха, определенных параметров, в закрытом помещении. К параметрам воздуха относятся температура воздуха, влажность, подвижность – Данные параметры очень важны э, с точки зрения э, оптимальных климатических условий для тех или иных целей. Это комфортное пребывание людей. Проведение технологических процессов, сохранение какой-либо продукции и так далее. Существует множество решений для реализации этого самого автоматического поддержания или реализации системы кондиционирования. Все зависит от поставленных задач и целей. Как правило, при упоминании кондиционирования на ум приходит обычная бытовая система, которую мы встречаем в квартирах, в офисах. На самом деле, система кондиционирования имеет более широкое разнообразие. Условно любую систему кондиционирования можно разделить на три функциональные части. Первая – это агрегат, который генерирует холод либо тепло. Второй агрегат – это тот агрегат, который передает потребителю холод или тепло. И система трубопроводов, по которым происходит передача. Также системы кондиционирования воздуха можно условно разделить по виду холодильного агента. Это может быть специальный газ фреон, либо на водной основе солевой раствор. Наиболее часто мы сталкиваемся со сплит-системами, либо мультисплит-системами. Сплит-системы – это два блока, внутренний и наружный. Мультисплит – это несколько внутренних блоков и один наружный блок. Выбор между этими типами систем зависит от нескольких факторов. Иногда мы встречаемся с тем, что мультисплит-система используется тогда, когда по определенным причинам мы не можем разместить снаружи несколько блоков или это регламентировано какими-то указаниями застройщика, ЖЭКа. Наружный блок – это тот самый генератор холода. В нем установлен компрессор и теплообменник. Не будем даваться подробности холодильного цикла, просто нужно понимать, что э, компрессор изменяет агрегатное состояние фреона и перекачивает его между теплообменниками внутреннего наружного блока. Тем самым происходит передача тепловой или холодильной энергии. Внутренний же блок отвечает за передачу холодильной или тепловой энергии в помещение. Существуют различные типы внутренних блоков. Настенные, кассетные, канальные, подпотолочные, колонные. Для жилых объектов, квартир, домов, коттеджей наиболее часто используют настенные внутренние блоки. Это самый распространенный тип внутренних блоков кондиционеров. Иногда заказчик ставит условия, он не хочет видеть какой-либо пластиковый корпус кондиционера у себя в интерьере квартиры дома. Тогда на помощь приходят канальные внутренние блоки. Применив канальный внутренний блок, мы можем его спрятать от глаз, установив в смежном помещении с обслуживаемым, будь то санузел, гардероб, кладовая. При этом охлажденный воздух двигается по системе воздуховодов и раздается в помещение с помощью декоративных решеток, диффузоров. Основным преимуществом канального кондиционера есть то, что мы можем на довольно большую площадь помещения равномерно распределить охлажденный воздух, фактически без сквозняков и какой-то заметной подвижности воздуха. То есть это наиболее комфортная система кондиционирования. Реализация такого решения влечет за собой ряд определенных строительных нюансов. Чтобы скрыть воздуховоды, сам канальный кондиционер требуется определенный опуск потолка гипсокартона. Это может быть опуск как всей поверхности потолка, так и какие-то локальные декоративные фальшбалки. Этот процесс согласовывается с дизайнерами, которые ведут дизайн-проект того или иного объекта. Также реализация системы канального кондиционирования требует определенную подготовку. Это выполнение проекта. В проекте рассчитывается сечение воздуховодов, подбираются решетки. Ну и, собственно, эта информация согласовывается с дизайнерами. На объектах офисного или административно-бытового значения, кроме настенных и канальных кондиционеров, также применяются другие типы внутренних блоков. Это кассетные, подпотолочные, иногда колонны. То есть все зависит от э, архитектурно-планировочных решений, расстановки рабочих мест. Это могут быть как сплит-системы, мультисплит-системы, мультизональные системы кондиционирования, система Chiller Fun Coil. Это так называемые классические системы кондиционирования. Также набирает популярность система холодных стен. Это так называемая система кондиционирования, когда есть источник холода в виде теплового насоса, который в летнее время работает на охлаждение. Мы можем в стены спрятать контура труб и по ним пускать холодную воду. Это довольно-таки комфортная система кондиционирования. Реализация данной системы также должна начинаться на этапе проектирования дома. Классические же системы кондиционирования имеют довольно широкое разнообразие и для обычного бытового пользователя всегда можно найти систему либо по требованию к функционалу, либо по требованию к внешнему виду. Более детально по каждой системе кондиционирования мы поговорим в следующих выпусках. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!